Приветствую, друзья! Я Инга Ковалевская, и сегодня я хочу поговорить с теми из вас, кто знаком или активно работает в индустрии сетевого маркетинга. Мне часто приходится подбирать слова, чтобы объяснить сетевикам, чем мы занимаемся в EZ Business Community. Каждая новая попытка оказывалась несовершенной. Иногда возникает ощущение, что в коротком разговоре кто-то начинает что-то понимать, но опять неудача. По опыту поняли и присоединились к нам только те, кто интуитивно почувствовал, что здесь надо быть, а уже после второй третьей встречи у них провалился жетон. Передо мной сейчас стоит сложная задача заинтриговать вас всего за несколько минут. Дадите мне минут семь, тогда поехали. Но прошу вас, досмотрите этот ролик до конца и возможно даже не один раз. Я представляю вам сообщество, которое называется Easy Business Community. Это бизнес-ассоциация, созданная для предпринимателей, сетевиков, людей, которые хотят открыть для себя полезные знания и новые возможности. Здесь вы можете найти много важного для вашего бизнеса, можете открыть дополнительные источники дохода, но главное, вы будете чувствовать себя защищенным. Расскажу вам о том, что для меня сложило все пазлы в попытке сформулировать суть нашего бизнеса. Несколько дней назад мне попалось интервью с Тоном Вейсом. Это признанный эксперт в области финансов и криптовалют, бывший вице-президент банка JP Morgan Chase, трейдер с мировым именем. Он давал оценку биткоину, говоря, что за этой криптовалютой будущее. «Бытует расхожее мнение, что биткоин – мыльный пузырь. Это ошибочная оценка, исключающая понимание того, что биткоин прежде всего – технология, которая все больше и больше внедряется в нашу жизнь». Однако подавляющее число других монет можно смело назвать пузырями. Различные группы программистов выводят на рынок свои монеты, за которыми, как правило, нет реальных технологий. Но они вступают в борьбу друг с другом за рынок, таким образом убивая друг друга. Пока это происходит, биткоин спокойно растет и развивается, набирая популярность и репутацию золотого стандарта криптовалют. Пройдет немного времени, и многие коины и ICO уйдут с рынка. Останется только биткоин и еще 5-6 удержавшихся в этой борьбе монет. Вывод. Биткоин нужно иметь. Пройдет немного времени, всего 1-2 года, когда биткоином будут пользоваться многие, просто потому, что это будет легко и удобно. Для этого уже сейчас нужно подумать о том, как завестись этой монетой. Но как, если трейдинг требует огромного времени, средства компетентности, а майнинг перешел в масштабы, доступные только людям с большими деньгами? остается единственный доступный и экологичный способ зарабатывать биткоины на сетевом рынке. Слушая Вейса, я невольно проводила аналогию с тем, что мы предлагаем сетевикам в Easy Бизнес Community. Мы создаем сообщество, которое на сетевом рынке становится аналогом биткоина в криптоиндустрии. И вопрос даже не в том, что мы используем технологии блокчейн. Обратите внимание, что количество сетевых компаний подобно числу монет в криптоиндустрии, и каждый день мы узнаем о новых компаниях, которые так же, как и монеты, начинают конкурировать друг с другом, убивая друг друга в этой конкурентной борьбе. Новые сетевые компании создают не только признанные лидеры, но и те, кто не смог преуспеть в тех компаниях, в которых они дебютировали как сетевики. В этом хаосе сетевики уже устают менять компании, а люди, далекие от сетевого маркетинга, не видят привлекательности в этом беге, из-за чего количественно сетевая индустрия практически не перерастает новыми профессиональными дистрибьюторами. Что на этом фоне предлагает Easy Business Community? Мы предложили концепцию, в которой главную роль играет не компания со своим, как обычно, уникальным продуктом, а люди, сама сеть. Мы создаем огромную потребительскую сеть на блокчейне. Что это значит? Если вы сетевик и уже успели поменять несколько компаний, скажите, что было самым драматичным? Думаю, не ошибусь, если отвечу за вас, всякий раз начинает строить новую сеть. Но если вы и сейчас работаете в какой-то компании, то никто не гарантирует вам стабильности. Изменятся обстоятельства и вы будете вынуждены опять и опять делать это, с каждым разом теряя часть своей команды. Сеть на блокчейне стабильна. Ее невозможно закрыть, переписать, передать другому партнеру, Выстроенная структура будет неизменна. А теперь включите воображение и постарайтесь это представить. Вы построили свою сеть. Для вашей сети актуален какой-то продукт. Вы можете завести на площадку этот продукт напрямую от производителя. Ваши партнеры будут приобретать этот продукт, а вы будете получать пассивный доход, так как сеть-то уже готова. Кроме того, в сообществе есть другие команды, для которых ваш продукт также может быть интересен. Ваш производитель доволен, так как число потребителей исходно большое и постоянно растет. Вы, как партнер, пригласивший производителя, будете получать процент со всего его товарооборота и не только с того, который создает ваша команда. Интересно? Думаю, да. А теперь представьте, что в сообществе появился новый продукт от производителя, приглашенного не вами, и ваша команда начала покупать этот продукт. В той версии сетевого рынка, в которой вы сейчас находитесь, вы бы потеряли часть своей команды, которая по факту ушла бы в новую компанию. В Версии предлагаемой Easy Business Community вам будет все равно, так как вы будете получать доход с товарооборота, который создает ваша команда. Подытожим. Мы предлагаем вам перестать бегать по компаниям, а создав единую потребительскую сеть на блокчейне, обрести мощь, способную диктовать правила игры производителям товаров и услуг, которые могут получить доступ к огромной сетевой структуре, но на наших условиях. Мы наполняем наше сообщество огромным разнообразием ценностей, которыми делятся наши партнеры. Это не только товары и цифровые продукты, это знания. Мы создаем многообразную образовательную платформу, приглашая к сотрудничеству каждого, кому есть что нам рассказать. Мы – сообщество. Ценность любого партнера сообщества будет доступна каждому его члену. Наше сообщество, как биткоин, будет расти и развиваться независимо от конкурентной борьбы, существующей на сетевом рынке. Мы похожи на сетевые компании, но другие. Наш приоритет не компания и ее интересы, а человек. Нам важно, чтобы он был защищен и не зависел от обстоятельств, а создавал обстоятельства. Прежде чем принять окончательное решение стать партнером изи бизнес комьюнити, Подумайте об этом еще раз как человек, делающий свой бизнес, а не как представитель той или иной компании. Приняв правильное решение, свяжитесь с партнером сообщества, от которого вы получили этот ролик. Начните строить по-настоящему свою команду и зарабатывать биткоины. И добро пожаловать в или бизнес комьюнити.